Всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы поговорим с вами о правах человека и о таком очень важном праве человека, как право на гражданство, которое декларировано пунктом 1 статьей 15 всеобщей декларации прав человека, ООН с 1948 -го года. Что мы подразумеваем под этим пониманием? Да, и что, что же это такое за право-то такое? Человек, каждый человек имеет право на гражданство. Что из этого вытекает? Первое, что из этого логично вытекает, что сначала был человек. А потом, впоследствии, человек на основании своей доброй воли, да, волеизъявления, может организовать государство, может вступить в существующее государство, может изменить существующее государство. Вот три действия, которые может сделать человек на основании своей доброй воли. Отсюда делаем вывод, что а, человек не может просто так, по рождению, либо по еще какой-то другой процедуре, которая да, которая не обозначена в всеобщей декларации прав человека, в конвенции и пакте, не может ни на какой основанной другой процедуре что-либо сделать с гражданством. И Это все, ребята, зафиксировано в международных договорах. Все, что человек может сделать, он может сделать три вещи. Первое – организовать государство. Второе – вступить в государство, приобретя гражданство. И третье – изменить гражданство, либо отказаться от него вовсе, либо вообще не использовать это право. Вот еще четвертый вариант, да не использовать это право, просто не воспользоваться, не реализовать свое право. Так давайте разберемся, изначально был человек, и человеку предоставлено международным сообществом такое право, как стать гражданином какой-либо выбранной им страны. Причем, заметьте, никто нигде не принуждает человека становиться гражданином именно той страны, на территории, в которой ты живешь. Международным сообществом, между прочим, я вам напоминаю, что Декларация по правам человека подписана в 1948 году и подписана Ассамблеей ООН. Основателем ООН являлся Союз Советских Социалистических Республик. На минуточку, задумайтесь об этом. То есть СССР основал ООН, и эта ассамблея ООН да, еще и утвердила эту декларацию. О чем это говорит, ребят? Это говорит о многом, что СССР нам сделал прекрасный подарок. Человек свободен от гражданства, нет такого, такой обязанности у человека быть обязательно гражданином той страны, в которой ты живешь, нет такого. И вот все те, кто пропагандирует вот эту точку зрения, что у нас за двойное гражданство, арестовывают, убивают, вообще это измен ребят, подумайте, как это бьется с тем, что международные законы у нас и международные нормы, они всегда выше, всегда. И СССРом, не каким-то там международным сообществом, а СССРом была разработана всеобщая декларация прав человека. Посмотрите, кто ее разрабатывал. И СССР предложил первый эту норму, что человек вправе свободно перемещаться по территории и вправе выбирать себе гражданство. Он вправе реализовать это право или не реализовать. Понимаете? И вот здесь уже ну, совершенно не бьется, да, что двойное гражданство. Я вам э, не хочу никакую точку зрения навязывать абсолютно. Это дело выбора каждого из вас. Я просто вам хочу показать факты. А факты говорят сами за себя. ООН организовал СССР. Декларацию всеобщую по правам человека э, в том числе создал, ратифицировал да, СССР. И Этой декларацией пользуются все 192 страны, которые сейчас входят в состав ООН. Вот, ребят, обратите, пожалуйста, на этот пункт внимания. Дальше. Есть человек, да, и есть государство по логике международных законов человек может образовать или создать государство. Для этого есть определенная процедура создания государства, где от пяти человек и выше группа людей может заявить себя как вновь образовавшееся государство, сделать конституцию и так далее. И дальше начать процедуру ратификации да, международного заявления там и так далее. И международного согласования и признания этого государства, этой страны и так далее. Для этого там нужно реализовать всего лишь навсего не так уж и сложно да там пять э, и, и более пунктов что требуется по международному законодательству но мы сейчас не про это говорим мы сейчас говорим про то что изначально был человек да а, то есть мы сейчас разбираем тематику курица или яйцо изначально был человек человек создал государство вот э, скажите мне пожалуйста каким образом у государства у государства появилось право лишать человека а, а, вот, а, возможности воли изявиться, каким а, гражданином какой страны он хочет. Вот на каком таком основании. Я вам сейчас расскажу, что я имею в виду. Возьмем два закона о гражданстве. Первый закон СССР, да, гражданах СССР, второй закон о гражданах Российской Федерации. И там, и там гражданином страны становится по рождению. На каком таком основании? Кто государству дал такое право? Кто? Вы понимаете, что вот эта вот статья, она а, ущемляет права человека? Каждый человек свободен, понимаете, от рождения. Все права и свободу человеку принадлежат от рождения, и они неумолимы. Читайте Декларацию прав человека. А здесь получается, что у человека от рождения отняли свободы и наградили обязанностями, которые прилагаются в базовой комплектации гражданству. Понимаете, о чем идет речь? Какой служебный подлог, ну, да, говоря другим языком, да, понимаете, что очень много людей сейчас отстаивают идеологию, что я гражданин СССР или я гражданин РФ, я даже не буду вдаваться в подробности, а есть СССР, нет, жив, не жив, это, это не важно. Вот просто посмотрите на эти факты, откуда у государства СССР Взялось такое право лишать человека свободы по рождению, награждая его правом, сразу реализуя за него его право выбрать себе гражданство, да, или там, волей изъявиться, стать гражданином именно вот этой страны. Понимаете, что происходит? Я просто обращаю ваше внимание вот на один вот этот факт. И когда люди, вот я смотрю, очень много заявлений пишут, да, и мне в том числе присылают, а правильно я, неправильно написал и так далее. Ну, наверное, в соответствии, я вам так скажу, в соответствии с вашей идеологией, наверное, правильно, да. В соответствии с моей идеологией, может быть, и неправильно, но здесь вопрос в другом. Вот когда вы пишете, что я по рождению гражданина РСФСР, да, но, во-первых, не было такого гражданства РСФСР, чтобы вы понимали, потому что РСФСР – это республика. У нас нет граждан Республики Адыгеи, да. Вот, там, в принципе, речь не может идти о гражданстве. Если мы говорим о гражданстве СССР, да, то здесь у меня встает вопрос, а вы вступали или вас наградили по рождению. Да? Вот Те, кто ссылается на свидетельство о рождении, задумайтесь, что вы этим самым принимаете такую же оферту, как сейчас нам эти оферты дает Российская Федерация. Вы принимаете эту оферту, вы говорите, вот я по рождению гражданин СССР. Замечательно. То есть ты признаешь, что тебя как человека лишили основных твоих свобод, которые неотчуждаемы по рождению, которые тебе дал тот же СССР, но на мировом уровне. Да, а на уровне государства забрал. Это как? Ну вот у меня просто простые вопросы. Ребят, это факты. Я не отстаиваю ни свое мнение, ни свое. Это просто факты. Обратите, пожалуйста, внимание на эти факты. Просто факты. Как так? Вот ну как так? Опять же, вот эта тема идет с двойным, тройным и так далее гражданством. По международному законодательству это не запрещено. А у нас во всех конституциях любой страны, возьмите любое государство, написано, если где-то что-то противоречит, смотри выше, международные нормы, не противоречит, хоть двойное, хоть тройное, человек вправе выбирать, может отказаться, может взять, может не взять, понимаете, и вот, вот в этом свобода человека, она и реализуется. Просто, к сожалению, к сожалению какое-то мировое правительство решило, что надо всю, всю территорию Земли поделить на загоны под названием государство. Да, и для чего это делается? Это делается для миграции барашков. Вот, чтобы барашки далеко товар там, ну да, мы уже обсуждали эту тему, барашки и товар далеко там не уплыли, вот их надо как-то контролировать, да, кому эти барашки принадлежат, там скотоводы там сидят, счетоводы и контролируют. Ребята, ну честно сказать, вот я лично, да, это мое мнение, вот и мое желание, я не хочу в этом участвовать. И более того, законы позволяют в этом не участвовать, да, вопрос в другом, вопрос в том, что законы не работают по какой-то причине. А может быть и работают, но не для нас. Да, вот здесь вот надо поработать над этой темой. Более плотно, более, скажем так, предметно, да, и если у вас есть какие-либо идеи по этому поводу, да, или какая-то информация, то я прошу поделиться, потому что факт очевиден, факт налицо, вот, и если есть такое в международном праве, да, то, то почему СССР водит за нос своих баранов, да, РФ продолжает, как Моисей водить за нас своих баранов, зачем это делается, вот просто простой вопрос, но мы, это он риторический вопрос, не надо на него отвечать, да, Здесь сейчас более глобальные есть вопросы, что делать с вот этими фактами. Вот. И переходим плавно к, тему, к теме ЦИК. Да, Я уже говорила, что у нас в Конституции, в проекте фирмы под названием Российской Федерации не предусмотрен такой орган, как Центральная избирательная комиссия. Нет ни одного ФКЗ, как эта Центральная комиссия должна быть организована и так далее. И на текущий момент нет ни одного механизма, реализации передачи власти от человека к трем органам власти, да, законодательной, исполнительной, судебной. Нет такого механизма, нет такой процедуры. Я вам больше скажу. Я изучила внимательно всю документацию ЦИК, и все федеральные законы, на основании которых этот ЦИК основан, и я не нашла ни одного упоминания, куда может прийти и воле изъявиться человек. Ни одного не нашла упоминания. Что это значит? Это значит, что автоматически человека лишили этого права голосовать и передавать власть. Лишили. Соответственно, а, а человек есть по международным законам, понимаете? И у нас он есть на уровне Конституции. Он есть. Правда, его народом обозвали, но неважно, он есть. Значит, какой я делаю вывод? Где-то есть документ где-то, которые регламентируют вот этот механизм, но его простому народу не обнародуют. Вот если задаться целью, да, у кого есть свободное время, поищите, может быть, вы найдете такой документ. Хотя, следуя логике, что человек и его деяния не документируются, я э, вполне себе соглашусь с мнением, да, и в принципе с предположением, и допущу такое, что в принципе все делается как это сказать, на, на добром слове, да, как у, этих, как у джентльменов. Джентльменам верят на слово, и тут-то мне и повезло. Вот, ребят, поэтому истина, она очевидна, понимаете? И здесь ее опровергать и опротестовывать бессмысленно и бесполезно. Мы имеем по факту то, что мы имеем. И вот эта логика, можно ее как угодно переворачивать, да? но в любом случае я вам указала сегодня на факты. ООН создал СССР, СССР разработал декларацию всеобщую прав человека, которая приведена на много языков мира, да? и в этой декларации заложил а, человека со своими правами и свободами, в том числе и с правами и свободами выбора государства, в том числе. Поэтому все остальное, ребят, ну никак не стыкуется. Вот ну никак. Задайте себе эти вопросы, да, кто вы все-таки, и, и гражданин какой вы страны, и как вы этим гражданином стали. Учитывая, что стать гражданином не так-то все и просто. Там нужно пройти целую процедуру, как минимум иметь на руках, а, даже если вы граждане СССР, как минимум иметь на руках а, документ Верховного Совета, да, кстати, вот, который тоже так и не упомянут в Конституции 77-го года. Вот, поэтому тоже здесь стоят вопросы о ничтожности этого органа. Вот. И точно так же, как и указы президента. Да? Кто, кто президенту дал власть президентскую, чтобы раздавать указы. Вот тоже вопрос. Потому что нет у нас такого органа власти президентской. Вот. Каким образом президент выдает гражданство, да, подписывая указы, указы о принятии в гражданстве, но вы понимаете, что все это шито белыми нитками и однозначно нужно наводить порядки.